добрый день уважаемые коллеги сегодня мы запишем новый видеоролик о сравнении камер Самую недорогую HD камеру. Сравнивать мы ее будем уже с IP камерой, стоимость которой около 4000 рублей. И мы вам наглядно продемонстрируем разницу вот в этой стоимости. В чем же все-таки отличаются эти камеры? За что мы будем платить? Теперь у нас на отрезке мы видим видеозапись, снятую в ночное время. Людей, конечно же, на этой записи не будет. Но можно будет оценить изображение. Мы специально поочередно установили видеоролики. Сначала HD камера, вот сейчас HD камера показывает 1 мегапиксель. И следующее переключение будет, это будет изображение с камеры с IP. Тоже 1 мегапиксель, практически того же размера изображения, просто это уже IP-подключение. Сейчас будет переключение еще раз на HD, и еще раз на IP. Это все сделано для того, чтобы вы могли сравнить качество изображения. Мне значительно больше нравится камера ip Изображение с из них более четкое, более чистое. Преимущество HD камеры неоспоримое, это, конечно же, низкая стоимость самой камеры. Так, теперь мы сейчас сравним самую недорогую HD камеру с камерой 2 мегапикселя, уже дорогая IP камера. Стоимость такой камеры от 4 до 6 тысяч рублей, даже больше. Изображение мы будем сравнивать дневное, естественно. Сейчас поочередно будет происходить переключение между двумя мегапикселями и одним мегапикселем. Видите, как бы произошло приближение. А я напоминаю, что мы не изменяли никак изображение, не подрезали, не его не уменьшали в размерах. Далее сейчас будет происходить очень интересное сравнение этих камер. Наиболее, наверное, правильное. Мы взяли изображение мегапиксельной камеры. И наложили на нее изображение одно на другое. Изображение мы смогли свести по вертикали и горизонтали. И сможем увидеть сейчас размеры изображения реальные. Вертикаль мы выставили по елочке. Елочка, которая на переднем плане. Горизонталь по бордюру, который на заднем плане. Люди у нас идут сейчас с разных изображений, с разных камер практически люди одного размера. Теперь самое интересное, любопытное. Вы видите своими глазами сейчас, что изображение камеры 1 мегапиксель значительно меньше физически по размерам. Если посмотреть и пересчитать на площадь, как бы не получилось, что не в 2 раза, а в 4 раза изображение практически меньше. Стоимость камер, которые мы сейчас сравниваем. А HD камера, я уже говорил, что она стоимостью в 1400 рублей. IP камера 2 мегапикселя, с которой мы сравниваем сейчас камеру, ее стоимость 3800, но практически в три раза. Вместо трех камер мы ставим одну, 2 мегапикселя. То есть, вы представляете, одна камера может заменить 3. Она показывает шире, показывает качественнее, дальше. Самое главное, что когда мы начнем работать с этим изображением, на изображении 2 мегапикселя мы можем, мы можем рассмотреть больше деталей. То есть эффективность такой видеозаписи значительно выше. Поэтому если есть задача поставить самое дешевое видеонаблюдение, то есть за минимальные деньги просто организовать систему какую-то, конечно же выбираем HD систему Если нам требуется видеонаблюдение на длительный срок, если оно нам требуется в профессиональной сфере, допустим, это организация, которая охраняет территорию, парковку, большую какую-то склады, то, конечно же, выбираем 2 мегапикселя, получаем оттуда намного выше качество и больше размер изображения физически. Причем в сравнении, где мы наложили одно изображение на другое, сразу видно преимущество камеры 2 мегапикселя, что не просто так эта камера стоит дороже. То есть вот если мы возьмем эти камеры в, в руку, то эти камеры будут одинаковые по размерам, одинаковые по качеству, по характеристикам, по весу. Просто строение внутренней камеры такое, что оно показывает изображение в два раза больше. В описании под видеороликом будет ссылка на наш сайт, где есть более подробное описание про каждую камеру. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш телеканал. Ставьте лайк. До скорой встречи, друзья.